Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. У нас лето в самом разгаре, жара в тени стоит под 40 градусов. Дом тоже жарко, поэтому снимать можно только под кондиционером. А он шумит, и на постпродакшене от этого шума никак не избавится. Поэтому все-таки решил снимать на улице, если не сдохну, на гриле. Из-за жары рецепт будет очень короткий и быстрый, понадобится. Кальмары, креветки супер крупные, сырые, это сырые породы такая, гамма-срохос называется, то есть креветки красные. Еще чеснок, зелень, масло, ну и пряности. Приступим, начну с раскочегаривания угля. Сначала надо нарубить чеснок и зелень. Так, часть петрушки, кинзы и чеснока отложу для маринада. Ну это для креветок маринад. Масло сюда. Соль. Немного подкопченной паприки. черный перец а вот вся остальная зелень и чеснок пойдут на соус но соусом займусь позже а пока нужно креветок почистить и замариновать Отлично. Много мариноваться не надо. Минут 20 хватит. но ну, полчаса от силы. Как раз мне времени с кальмарами разобраться. Это молодые, и шкурка у них тонкая совсем. В принципе, ее можно вообще не снимать. Но вот внутренности надо удалить. И голову с кишками от ног тоже оторвать, конечно. Кстати, щупальца тоже можно креветкам отправить. Кальмары не крупные совсем, они изготовятся очень быстро. Надрежу их вот так, с одной стороны. Ну, все очень просто. А теперь фарширую. Ноги кальмара, самого кальмара. В соответствии с пословицей, и врут мне ноги. И сюда же креветку. Отлично. И в таком же духе поступаю со всеми остальными. Красота. Так, угли уже разгорелись. Хочу воспользоваться одной приспособой. Вот этой. Давно у меня валяется такая штука. На ней удобно на гриле готовить что-то мелкое. Ну, такое, что на обычной решетке. Нравится просыпаться. Можно, к примеру, нарезанные овощи выложить сюда как на обычную сковороду и помешивать. И жариться будет все, как на обычной решетке, и при этом не просыпется ничего через нее, потому что все-таки мелкие прорези. -то. Смажу ее маслом и красавчиков сюда. остается закончить соусом и за стол так и вот это сейчас надо быстренько блендернуть Соус простейший, на испанском называется сальсаберде, то есть соус зеленый. В основе всегда лежит ароматная экстраверженс, горчинка оливкового масла и петрушка. Ну, опционально может присутствовать другая зелень, там мята, базилик, кинза, все, что хотите. Можно добавлять чеснок и лимонный сок, соль и перец, конечно. Это очень вкусная штука. А кальмары между тем готовы. Пора пробовать. Пахнет совершенно потрясающе. Я обожаю креветки, запеченные на гриле, вот эти крупные. У них такой какой-то сладковатый там, характерный аромат. И кальмары вот эти поджаристые. Слушайте, это классно. так В соус, конечно. Надо было сначала без соуса попробовать, потому что он очень сильный вкус имеет, такой яркий, свежий, травяной, с кислинкой этой лимонной, с чесночком. Слушайте, на мой вкус кальмар с такой креветкой и без соуса хорош, и соусом хорош. А с холодным, очень легким, летним белым вином, Просто чудо! И ветерочек он поднялся. Уже не так жарко. Просто красота. Так, ну, утащу еще немножко. Расскажу про все свои чаяния касательно этого блюда. Так. М -м. Значит, смотрите. Кальмары ужариваются на углях. Креветки ужариваются на углях. Не гонитесь за очень мелкими. Кальмар можно взять покрупнее, Креветки, если даже такие крупные, не будут. Главное, чтобы сырые были. Ну, несколько, в конце концов, положите в кальмаром Несколько штук. И Будет вот так вот. И будет не порционная такая, один кальмарчик, это на один укус, а немножечко побольше. Остроты можно немножко побольше, наверное, креветкам добавить, немножко больше чеснока. Или не 20 минут держать, а там 25-30. Вот. Будет классно. В принципе, если вы приготовите такой соус, то это не важно. Соус прекрасно нивелирует все. Это будет просто потрясающе. Короче, готовьте и наслаждайтесь. Спасибо за компанию. Всем пока.